Всем привет! Вы на канале Science TV, а перед началом просмотра я хочу выразить огромную благодарность тем, тем, кто оказывает мне поддержку. Для меня это очень важно и я рад, что вам нравится мой контент. А теперь давайте вернемся к видео. Если не начать заботиться о своем психическом здоровье, то она может ухудшиться до такой степени, что это может привести к сильной тревоге и депрессии. Поэтому очень важно уметь распознавать эти тонкие признаки. А также после просмотра не забудьте поделиться этим видео с теми, кто вам дорог, чтобы помочь им улучшить их психическое здоровье. Номер один. Вы испытываете бесстрастие. Вы внезапно потеряли интерес к вещам, которые когда-то любили, и уделяли им достаточное количество времени. А теперь эти вещи кажутся вам скучными, и вам уже не так приятно заниматься этими делами. В результате этого появляется один из самых распространенных симптомов, это ухудшение психического здоровья. Обычно в состоянии бесстрастия вы практически не испытываете никаких эмоций, особенно с теми вещами, которые когда-то вызывали у вас восхищение. Мой вам совет – найдите свое пристрастие. Номер два: Вы перестаете общаться с друзьями и с другими людьми. К примеру, в социальном плане вы всегда говорите «нет», когда ваши друзья хотят пообщаться с вами, хотя у нас и так имеется социальная дистанция. Но вот активно лишать себя возможности общаться с другими людьми может быть признаком того, что ваше психическое здоровье ухудшается. Исследования показали, что общаться с другими людьми и принимать участие в человеческих отношениях – это важно для укрепления психологического здоровья. Номер три. Вы испытываете физическую боль без видимой причины. Вы часто чувствуете боли без причины, хотя связи между психическим здоровьем и физической болью могут быть неочевидны. Это может быть маркером ухудшения психического здоровья. Часто такая физическая боль является альтернативным выражением психического расстройства. Исследования показали, что существует неврологическая связь между болью и психикой. И если ухудшается психическое здоровье, биохимические рецепторы, отвечающие за реагирование, настроения и боли, то изменения этих рецепторов могут привести к усилению боли и ухудшению психического здоровья. Номер 4. Вы становитесь забывчивым. Да, мы все иногда что-то забываем, будь то день рождения родственника или же выключение света перед выходом на улицу. Эти вещи могут быть вполне нормальными, но когда вы начинаете забывать о событиях, которые произошли недавно, тогда это может быть поводом для беспокойствия. Забывчивость – это признак того, что ваши умственные способности и концентрация не работают должным образом. Так что вам следует тренировать ваши умственные способности и концентрацию. Номер пять. Вы часто испытываете эмоциональные вспышки. Вы всегда находитесь в подавленном настроении. Эмоциональные всплески могут быть признаком того, что ваше психическое здоровье ухудшается. Когда вы психически расстроены, ваши способности регулировать свои эмоции снижают вашу эмоциональную саморегуляцию. И это открывает двери для неадаптивного мышления и иррациональных убеждений, которые с легкостью могут вызвать тревогу и депрессию. Номер 6. Вы чувствуете себя виноватым или никчемным. К примеру, вы часто чувствуете себя неудачником и виновным. Это может быть признаком ухудшения психического здоровья. Если вы часто критикуете и обманываете себя, то знайте, что вы не одиноки и есть всегда с кем поговорить. Нельзя держать все эти чувства внутри себя. Если это видео оказалось вам полезным, то поддержите меня и мой труд лайком. И не забудьте подписаться на мой канал Science TV, чтобы не пропустить новые и полезные видео на моем канале. А также не забудьте поделиться этим видео с близкими вам людьми, чтобы помочь им улучшить свое психическое здоровье. Пишите свои мнения в комментариях. Это очень важно для развития контента. Ну и до следующей встречи!